Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Геннадий Патлажан, я пластический хирург. И сейчас я нахожусь на крыше своей клиники, которая расположена в сердце Большого Фонтана, в самом середине. А Большой Фонтан, как вы все знаете, это один из ключевых районов нашего замечательного города. Я хочу поздравить всех одесситов с днем рождения нашей дорогой Одессы мамы. Ей исполнилось 227 лет. Я хочу пожелать всем-всем одесситам, крепкого здоровья, красоты. И еще я бы хотел пожелать, чтобы нашим замечательным голодом управляли только достойные люди, которые вкладывают в него душу, сердце, ну и, естественно, финансы. С праздником, дорогие одесситы!